Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ко мне прилетел подарок. Вот юзер 42 прислал мне, пока не знаю что. Ничего не открывал и мы с ним ни о чем не договаривались. У меня есть предположение по поводу того, что там может быть внутри. Там, скорее всего, одно из двух. Либо, ребят, там будет э, набор победителя, но здесь э, просто подниму себе свои копилки и буду безумно ему благодарен. Либо, чего я очень сильно боюсь, там коллекция контейнеров. Ну, боюсь, потому что мне из них нифига никогда не выпадает, и каждый раз у меня адреналин просто-таки из ушей начинает течь реками. Ну что, открываем подарок, смотрим, что внутри, ну и в любом случае, я уже безумно рад за приятные ощущения. Офигеть можно! Да! Блин, да! Да-да-да-да-да! все. Вот, юзер 42, я тебе безумно благодарен. Я сейчас, ребята, объясню, почему. Дело в том, что я очень сильно хотел себе в коллекцию Кехо. Этой машины у меня в коллекции нет. Забираем. Я обязательно делаю обзор на данную машину. Почему я рад тому, что я смогу сделать обзор на данную машинку, вы узнаете уже в ближайшем видео, которое появится на канале в ближайшее время. Если вы не хотите пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И если вдруг вы постоянный зритель канала и путаетесь по поводу того, что вы уже смотрели из того, что я выкладывала, что пропустили, ребят, по ссылочке в описании заходите на мой дискорд. На моем дискорде есть место, где можете пообщаться с ребятами, которые ваши единомышленники. А еще есть разделчик. И В этом разделе новости канала. И там публикуется информация о выходе новых видео. Вы можете пролистать ленту, посмотреть, что вы уже видели, что пропустили. Короче говоря, на данном дискорде я думаю, каждый для себя найдет то, что его интересует. Ну что, друзья, до встречи тогда на обзоре Кихо, вот юзер 42 из клана К-15, еще раз тебе огромное спасибо, блин, как я ждал этого малыша в своей коллекции, огромная благодарочка, жду вас всех на обзорчике, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия, пока-пока.